Они а дойти. Да, кстати. Соберись, Саня. Данилочка, как обстановка? Идем опасна. Б, идем Б, идем Б, Брали, идем б, б, б, б, б, б, б, б, б, пожалуйста, пожалуйста.